В данном сфере, белорусский футбол» Ленин, насколько оцените сегодня качество поля и насколько оно сказалось на игре, на вашем первоначальном плане на игру? Ну, мы предполагали, что поле будет такое. Все же видели, когда сборная играла. Пытались поливать, но, ну, в принципе, я предпочитаю играть на таком поле, чем на синтетике. Значит, по игре очень в связи с тем, что… Значит, очень медленно, когда высыхало, да, то игра была очень вязкой, значит, было очень много единоборств. Ну, соперник играл длинные передачи, пытался у нас сразу создал один момент. Ну, как бы, но ну, мы были готовы к этому, поэтому, к этим передачам. В принципе, есть, ну, не знаю, статистику так посмотрел, количество атак выигранное единоборство, выигранные отборы. Ну, нам хотелось это вот для победы на этом поле. Вот это все. Немножко пару моментов по а, составу. Сегодня Евгений Тимозан получил такой своеобразный отдых, вышел Егор Хаткевич, насколько а, довольны его действиями и. А, это такая вот плановая ротация или есть какие-то Знаете, кто его, я Знаете, говорю, кто его знает как? Ну, утром было принято такое решение. И, в принципе, в Егоре мы не сомневались там. Ну, как бы, он очень много, фактически, больше из всех воротарей имел игровой практики, но это было некоторые это не заметили, понимаете? И подтвердил свой высокий такой класс, уровень, в принципе. Сыграл сегодня. Даже в одном моменте великолепно. Так страховал защитниками, как бы претензии вверху, внизу. створе ворот, что можно сказать. Вы уже сами оцените. Подскажите, может кто-то увидит. Ну, а это такая ротация, это, значит, решение принимается перед игрой на протяжении, скажем, какого-то периода в ротаре работают все очень так, самоотверженно, скажем так. Поэтому следующий матч, я не знаю. Дальше. Ну вот еще такой ротационный момент. После международной паузы за пальцем остался сегодня Сергей Кисляк, но при этом Никита Наумов, который тоже вызывался в сборную, сыграл в основном составе. Как Марсов? Два решения О, ну. У нас есть травмированные. Понимаете? Поэтому вот такое было принято решение. Подводили Никиту после матча, этого, ну скажем, нескольких матчей. Где... И я сказал, что Никита, не обращай внимания, что говорят там, или что с Эстонией сделали героический поступок, и сборная я бы э, аплодировал. Ну, это, э, скажем, с Бельгии любая команда, может. Но я бы не стал там Никиту или кого-то обвинять. Ну, скажем так. И поблагодарил бы игроков сборной за, ну, скажем, за матч с Эстонией. И, ну, и, естественно, Бельгия есть Бельгия, как я говорю, ну, 0-1, ну, что ну, было бы ну, Нужно брать просто свои очки где-то есть провалы там, ну, это через три на четвертый мы какие слабо умеем играть, поэтому, но ну, ничего. Никита тоже подтвердил свой очень хороший уровень, в принципе, выиграл все вверху, выиграл все в индивидуальных единоборствах, как говорят, что еще нужно? Великолепно разбирался в ситуации начала атаки, такой ситуация. А, новичок команды, форвард Аблаймен, уже прилицел в Беларусь, тренируется с командой. Насколько а, он готов к тому, чтобы в ближайшее время дебютировать, в каком он сейчас состоянии находится? Великолепно. Увидите. Ну, как вы знаете, так. я его уже знаю, знаете, сколько ну, С 13 или 14-го года, чтобы вы знали. Ну так, чуть-чуть. Он ждет. Он уже рядом. Как Не спешит.